Третья часть решения задачи Д-10 из сборника Яблонского. Ну, давайте начнем решение. Давайте еще раз с условием внимательно ознакомимся. Значит, у нас качению сопротивление качению тела 2 не учитывать. Что же у нас тогда остается в качении? В предыдущем это условие. Значит, у нас катятся всего два тела. Раз и два. Значит, у нас, если здесь момент сил сопротивления качению мы не учитываем, остается только качение на пятом, потому что, повторюсь, это тело у нас закреплено. Центр вращения у него закреплен, оно не катится. Оно просто вращается вокруг оси, проходящей через точку крепления, то есть через центр этого диска. Ну что ж, как бы решать? Дело в том, что вот решение таких задач, вот что нам сейчас потребуется. Нам потребуется применить теорему о изменении кинетической энергии. Дельта Т равняется сумме работ всех сил. Всех сил, соответственно, а дельта Т нам понадобится выписывать для всех пяти тел, то есть их конечное и начальное положение. Да? Дельта t это что у нас такое? Напоминаю, это t конечное минус t начальное равняется сумме работ всех сил. В нашем случае в начальный момент мы считаем всех их, их скорости равны нулю по условию задачи. То есть у нас просто t, вот так будет теорема об изменении кинетической энергии, в нашем случае примет вот такой. Но это T у нас будет из себя представлять, что сумму всех, это уже, всех пяти тел, которые входят в сумму кинетической энергии всех пяти тел. А для каждого из этих пяти тел мы должны будем применить, это G будет, что масса этого тела умножить на квадрат скорости движения центра масс плюс момент инерции этого тела умножить на угловую скорость вращения. Ось я не пишу, потому что они все вращаются, я так говорю, плоскопараллельное движение, то есть они все вращаются, напоминаю, вокруг вот этой оси Z, то есть перпендикулярной плоскости рисунка. То есть угловые скорости направлены либо по, либо против вот этой оси Z. То есть вот мы должны будем что? Ну, для каждого тела мы должны будем вычислить вот эти величины. Ну, ввиду однородности, я бы, конечно, просто-напросто применял э, табличную форму записи. Давайте мы вот э, здесь вот выпишем тогда. Но эта таблица, поскольку не такая в открытом, ну что может быть? Естественно, то здесь мы будем записывать, например, вот эти величины. Ну, для первого, второго, третьего, для первого, второго, третьего, четвертого и пятого... Тела. То есть первое, второе, третье, четвертое и пятое тело. Но с чего можно начать? Естественно, чтобы подойти вот к этой энергии, работы сил совершаем на каждом теле мы можем вычислить попозже. Давайте сначала с левой частью разберемся вот этой формулы. То есть вычислить кинетическую энергии. Нам нужно вот все эти, то есть массы. Но ну, давайте начнем с массы. То есть массы. Но масса первого нам дана М1. У второго тут это все у нас в данном есть. Ну, давайте перепишем еще раз. Это равняется, соответственно, 2 М1. Это, соответственно, равняется М1. Это 1 вторая М1. И это у нас 20 раз, по-моему, да? Пятая. 20 раз тяжелее М1. Ну, хорошо. Далее. Далее нам понадобится определить скорости центров масс для каждого тела. Собственно, скорость V1 – это и есть наша искомая величина. V1 – вопрос. Далее, что нам понадобится? Моменты инерции. Ну, повторюсь, моменты инерции нам понадобятся только для каких тел? Для тех, которые совершают вращение. То есть, например, момент инерции для первого тела мне не нужен, поскольку оно движется поступательно, да? И что еще? Ну, остальные, да, моменты инерции нам понадобятся. Что еще понадобится? Угловые скорости вращения. Угловые скорости вращения. После того, как мы вычислим все эти величины, мы сможем вычислить, что кинетические энергии каждой из этих. Каждая из этих. То есть вот такая табличка нам очень даже поможет. Ну давайте теперь запишем все уравнения, которые вытекают из геометрии рисунка, из кинематических условий, то есть движений без проскальзывания, динамических, силовых, то есть нити нерастяжимые и так далее. далее. Где-то мы массами будем пренебрегать, например, массой ползуна будем пренебрегать. И посмотрим, что у нас получится. То есть наша задача, в принципе, повторяю, вычислить вот эти кинетические энергии. А потом мы закончим с левой частью, перейдем к правой. То есть вычислим работу всех сил, которые совершаются. Значит так. Итак, повторюсь, давайте теперь начнем. Первое тело. Первое тело. Давайте мы все-таки зарисуем его отдельно. Вот так. Это тело, вот его центр массы, оно движется поступательно, вот его центр массы, С1. Оно движется с какой-то скоростью, вот в рассматриваемый момент времени, оно движется с какой-то скоростью В1. Эта скорость и подлежит определению, оно не вращается, то есть угловая скорость вращения равна нулю. Следовательно, кинетическая энергия соответственно, будет просто равна М1В1 квадрат пополам. Правильно? Этот угол, напоминаю, у нас равен альфа. То есть, в частности, нас, я поэтому написал, момент инерции не интересует, поскольку тело движется поступательно. Значит, омега тоже нас не интересует, оно, в общем-то, равно нулю. Далее, что у нас здесь вот? Это первое тело. Второе тело. Что у нас со вторым телом? Давайте вспомним, где оно у нас. Оно у нас вот. Оно катится вслед за вот этой. Нитью. То есть, раз нить растяжимая, то у нас с какой скоростью движется c 1 с такой же скоростью движется и VC2. То есть мы это можем предположить сразу, что вот это тело у нас. Давайте опять оставим это второе. Значит, вот по этой плоскости. Значит, вот это у нас нить. Вот это у нас V1. То есть, вот скорость вот этого c 2 точки. С2 она равна что скорости v1 и по направлению и по модулю. То есть эта скорость мы определяем сразу, это у нас v1. Но теперь это тело совершает у нас качение, то есть оно что вращается, оно вращается вокруг своей оси, соответственно с какой-то скоростью омега, поскольку эти Вспоминайте свойства из кинематики, свойства поступательных и вращательных характеристик. Это скорость, с которой тело вращается вот вокруг этого мгновенного центра скоростей P2. И следовательно, у нас что получается? Что вот Например, вот эта точка описывает вокруг этого центра скоростей, что как бы мгновенное движение вот по окружности с таким радиусом, вот с такой угловой скоростью. Это что означает? Что скорость v1, скорость вращения по этой окружности, равна что угловой скорости тела 2 извиняюсь, умножить на радиус вращения, то есть c2p2. Это, соответственно, чудо следует, что у нас угловая скорость... Вращение чему равна первого тела v1 делить на этот большой радиус r2. Все определив э, угловую э, характеристику, мы можем определять скорости всех точек. Нас интересует вот из геометрии. Вот это нас интересует скорость линейная скорость, с которой вращаются вот эти точки, потому что здесь у нас наматывается, что нить соединяющая второе и третье тело. Значит, соответственно скорость вот этой точки будет. Давайте мы ее обозначим как-то э, в... Кстати, как у нас обозначена на рисунке эта точка? Она у нас обозначена D. Вот она D. Точка, вот обозначение D. Ну, давайте так и обозначим, чтобы не уходить далеко от задачи. Значит, это точка D. И ее скорость ВД будет чему равна? Опять вот в движении вокруг этого мгновенного центра скоростей можно, ну, можно и вокруг этого рассматривать уже. То есть это будет ω2 умножить на что? DP2. То есть V1 делить на R2 умножить на R2 плюс R2. Потому что DP это у нас что? Вот этот отрезок, он равен маленький радиус плюс. Большой радиус. Итак, это у нас скорость точки ВД. Что нам понадобится еще, пожалуй? Да, пожалуй, все. То есть, мы теперь знаем угловую скорость. А, нам понадобится инертная характеристика этого диска. Теперь, ну, давайте сейчас мы закончим кинематику. Уже раз начали по кинематике. ВД. В... Где? Вот у нас В... В1. В Вот у нас равняется вот омега-2, то есть равняется V1 делить на R2. То есть V1. 1 на R делить на R2. Далее. Теперь переходим к телу 3. Определив скорость точки D, то есть вот эту скорость точки D, мы фактически определили скорость, с которой сматывается вот эта нить отсюда. Соответственно, мы определили линейную скорость вращения вот этих маленькой окружности третьего тела. Давайте я посмотрю, как у нас обозначена точка Е. То есть мы определили фактически скорость точки E. Давайте мы зарисуем. Вот у нас точка C3. Вот у нас маленькая окружность, вот у нас большая окружность. Вот у нас точка Е. Она движется со скоростью, которая вот, точке Е. Она движется со скоростью равной VD по модулю. По направлению она движется параллельно. Ну, то есть параллельно скорости V1. Мы уже выяснили, значит, что VE равняется VD. То есть, равняется вот этой величине. Она у нас есть. Дальше. Давайте думать. Теперь, это скорость, с которой движется вот эти... Линейная скорость, с которой движутся вот эти точки маленького радиуса третьего блока. Соответственно, но их же, эту скорость, мы можем записать таким образом. VE равняется омега-3. Умножить на R3 маленько. Отсюда мы можем найти, поскольку VE уже известно, R3 дано, Омега 3 равняется что VE делить на R3. То есть равняется вот этой величине. То есть V1, R2 плюс R2 делить на R2. Это я записал вот это. Умножить на R3. Хорошо. Получили эту величину. Извиняюсь, омега-3 равняется ве делить на r3. Да. Чтобы уже вы ошиблись. Здесь написано делить на r3. То есть это деление. Так, а то у меня размерности не совпадали. Я проверил сейчас по ходу дела формулу. Ну вот, теперь совпадает скорость, деленная на э длину. Дальше, раз мы определили угловую скорость вращения этого тела, омега-3, то мы можем определить, соответственно, линейную скорость движения любой точки, в частности, и точек э, большого обода. Почему нас это интересует? Потому что к этим точкам прикреплено что левый конец шатуна. Значит, скорость точки А, давайте мы выясним, скорость точки А будет направлена туда же, естественно, поскольку вращение происходит против часовой. Значит, и скорость точки А по модулю будет равна чему? Омега 3 умножить на R3. Большое. То есть, вот эта величина. V1. R2 плюс R2. R3 большое. Делить на что? R2 умножить на R3. маленькая То есть, мы определили скорость, с которой вращается точка А. Далее. Теперь, что у нас происходит вот здесь? Вот? Здесь у нас происходит следующее. Скорость вращения связана с изменением положения вот этого конца. То есть, вращение вот этого конца шатуна АБ, вращение вот здесь, вызывает смещение... Вот здесь. Каким это образом происходит? Давайте вот эту часть выпишем. То есть четвертое тело, как оно происходит движение? Значит, вот по этой окружности движется точка А. Вот из положения А0 движется точка А шатуна. Вот это у нас шатун. Это у нас посередине. Вот у нас здесь закреплен ползун. То есть вот это точка б 0 когда смещается сюда, вот, например, на расстояние А смещается, то есть угол поворота, давайте, поскольку мы вращение будем рассматривать, вот это угол поворота Фи. Что происходит в это время? Сам-то стержень не растяжим. Значит, вот эта точка Б смещается на какое-то расстояние, что С. Ясно, что вот можно рассмотреть эту геометрию вполне спокойно. Но мы давайте сделаем проще. И сейчас посмотрим на связи В принципе, это дам связь все равно понадобится. Давайте мы, кстати говоря, закончим этот фрагмент. Он уже достаточно длинный по времени. И перейдем к следующему фрагменту.